Закончился год, это надо отметить, и ты собрала своих лучших друзей В квартире своей Тут собралось так много парней, так много вина, но так мало внимания к тебе Все прилипли к подруге твоей Ты сидишь одна в спальне, с бокалом вина, Но пьешь из горла Одной побыдай мне Всем говоришь, смотришь в экран Пишу, что ты лучшая, а эти сучки мне не нужны В жопу иди Под ногами цыплятки щипает ты хамячок залез под маечку Подругу прогнала шестую до дна Ты уже в нужной кондиции, чтобы самой танцевать Забить на всю болт, такую вот истину открыло вино И ты начала подкатывать к мальчикам Сильным и слабым, высоким и низким Холодным и страстным внезапно любимым тобой Теперь это праздник твой, но завтра забудешь, как было классно И ты не перестанешь вино заливать в себя яростно И, и мешать, мешать все подряд, ряд. это правило негласное Тебя окружили все парни, и ты этому рада Приветствуйте все, королеву бала, на все согласную Из-за угла стрекоза, словно смотрит в глаза Как, как можно, блин, такой шаловой Аля, хватит собачок Нашу Алю, пополок в уголок И даже Белочка ругает девочку Оля хватит пить В бабочки у нашей зайчки Она считает, это любовь Паучок, паучок, а -па не